В соседней Беларуси обнаружились залежи автомобилей Lada Vesta. Местные дилеры накопили три сотни машин. В основном это дорестайлинговые универсалы Vesta SV и SV Cross в приличных комплектациях Classic Start и Comfort. У всех Vest — механические коробки передач и 16-клапанный двигатель 1.6. Цены на универсалы начинаются с 1 миллиона 200 тысяч рублей. Cross же стоит полтора миллиона.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 Суть же изменений сугубо техническая и базируется на проекте улучшений под индексом М5, которым занимался еще Михаил Ледяев, ныне ушедший в частную фирму СуперАвто. Как сообщает DROM, обновленная Нива получит 17-дюймовые колеса. Такая запаска под капот уже не поместится, поэтому останется ремкомплект. Задний дифференциал станет 4-сателлитным, а на балке появятся усиливающие элементы. В раздаточную коробку внедрят электропривод блокировки межосевого дифференциала.